Добро пожаловать обратно на наше пиратское судно. Я надеюсь, вы там находились у себя на суше и готовы снова отправиться в плавание. Йохо-хо. Вода. Пейте воду, чтобы у вас не было дегидратации. Если пить слишком мало воды, то может болеть голова. Как человек, который проводит всю жизнь посреди огромной соленой воды. Советую вам. На самом деле я не провожу всю жизнь посреди огромной соленой воды. Сегодня нам понадобится этот реквизит Ну что же, давайте наконец-то я вам расскажу, что это за розовая перчатка, которую изобрели в Германии И в чем весь прикол с ней На одном проекте, где можно представлять свои инновационные изобретения и получать для них пенотирование. Два парня представили розовую перчатку Подождите У меня нет оригинального продукта, поэтому я буду импровизировать Розовую. <кхем> Вообще, если вы не против, я бы называла ее розовой рукавичкой. Мне кажется, это веселее. И, знаете, это звучит так, как будто это альтернативная версия сказки рукавичка. Наверняка есть порно, которое называется рукавичка. Я не хочу знать, о чем это порно. Но просто знаете правила интернетов. На любую тему уже снято порно. Я надеюсь, этого достаточно. Их рукавичка тоже сделана из пластика. Так что, по сути, ничем не отличается от моей, только она целиком розовая. И да, их рукавичка проверяется только в розовом цвете. Рукавичка нужна для того, чтобы облегчить женские страдания в использовании тампонов. Да, я только для этого поставила сюда этот подсвечник, чтобы высыпать в него кучу тампонов. Мне показалось, что это забавно, выглядит эстетично. Рукавичка должна помочь гигиенично и дискретно избавиться от использованного тампона. Это значит, что ты на туалет надеваешь розовую рукавичку, достаешь тампон, заворачиваешь его в свою розовую рукавичку и можешь это выбросить. Мне кажется просто гениально. Вау. Просто я бог искусства, понимаете? Богиня эстетики. Mind blow. Использовать такую рукавичку изобретатели предлагают, когда вы у кого-то в гостях, когда вы в походе или на фестивале Это три главных пункта, о которых они говорят на своем официальном сайте А теперь давайте я вам расскажу о том, в чем оно реально может быть полезно Я считаю, что во время всяких походов или фестивалей это действительно неплохая идея Потому что не всегда есть возможность помыть руки И в этом плане это довольно неплохо Что у тебя есть как бы перчатка, которую ты можешь использовать, когда, например, вставляешь тампон Честно говоря, в чем проблема завернуть тампон в туалетную бумагу и выбросить вот так вот просто? Даже на фестивале я не понимаю, но окей а теперь к пунктам, которые не понравились активисткам и активистам в Германии. А теперь к пунктам, которые не понравилось обществу в Германии. Немецкому обществу. А теперь к пунктам, которые не понравились немецкому обществу. Коля меня убьет. А теперь поговорим о том, что не так с Pinky Glows. Первое. Это очередной продукт из пластика, который будет загрязнять окружающую среду. Второе. Из простого и естественного процесса создается проблем. И решение для этой проблемы нам предлагают купить. Нам как бы говорят, что это проблема спросить в гостях, а где у вас мусорник, и выбросить тампон, завернутый в туалетную бумагу. Что это проблема, когда тампон лежит среди другого мусора. Ну, знаете, объедки, огрызки, подгнившая еда, и тут... Да. А все это приводит к тому, что мы начинаем чувствовать больше стыда по отношению к теме менструации. Пункт 3. Многие считают брендинг, а то есть название и упаковку, сексистскими. Просто потому, что они поддерживают стереотип о том, что розовая для женщин, розовый женский цвет и тому подобное. 4. Это очередной способ заработать на тех, кто менструирует. Обыкновенная одноразовая перчатка стоит в два раза дешевле, чем пинки Gloss. Получается доплата за цвет, а розовый налог в действии. Если вы не слышали, то в двух словах это значит, что один и тот же товар, но один раз оформленный и сделанный как для мужчин, а один раз оформленный как для женщин. Вот для женщин он стоит дороже. По-моему, на 15%. Я не уверена, я оставлю точное количество процентов здесь. Ну и последнее. Проблема решается на уровне симптомов, а не самой проблемы, Потому что вместо того, чтобы подумать о том, как сделать так, чтобы в общественных туалетах и на фестивалях было достаточно мусорников, нам предлагают гениальное решение о том, как сделать так, чтобы удобно было носить использованный тампон с собой. Ну и стоит сказать об еще одном позитивном последствии розовой перчатки, а именно то, что про месячные стало говорить больше людей, то, что эта тема опять поднялась на поверхность, а это значит, что что табу вокруг этой темы становится все меньше и меньше. Ну вот и вся история. Новости не стояли на месте. Критика вокруг Pinky Glows оказалась настолько большой, что создатели убрали свой продукт с рынка и публично извинились. И это хорошая новость, потому что говорит о том, что общественное мнение влияет на рынок. Плохая новость в том, что создателей обзывали и им угрожали. Не только в сети, но и на улице. Это часть так называемой cancel-культуры, в которой мы живем. И это ужасно. Да, продукт местами проблемой но любой вопрос можно решить с помощью конструктивной критики и диалога. Мне будет очень интересно узнать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Высказывайтесь в комментариях. Если вам интересно мое мнение, то я написала об этом в Инстаграме. Можете перейти и почитать. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на наш Patreon. При подписке на наш Patreon, независимо от суммы вашей поддержки, вы получаете доступ к эксклюзивным секс-образовательным материалам. Например, у нас есть курс оргазмирование и курс «Возбуждайся», в которых собрана современная научно подтвержденная информация про оргазм. Фишка этих курсов в том, что вся информация написана без воды, прекрасно оформлена, с картинками и видео, а также там очень много практических заданий, которые помогут вам лучше узнать себя, свое тело и просто начать получать больше удовольствия от своей сексуальной жизни. Спасибо большое тем, кто нас уже поддерживает на Патреоне. До встречи в следующем видео. Пока-пока.